Добрый день, с вами Деловая полиграфия. Сегодня у нас обзор готовой продукции. На сегодня это у нас карточки пластиковых фильтров. Размер карточки стандартный. Здесь у нас пластиковая ламинация сверху видно. И имбастирование. Имбастирование это опция, которая выдавлена выпуклые цифры. Типирование, то есть покраска, серебро. Самые распространенные покраски это серебро и золото, ну и также белый цвет может быть. Значит, карточки двухсторонние. Сделали глянцевую ламинацию, потому что заливка достаточно светлая. Матовая ламинация используется в основном на черных картах. Почему? Потому что на черной карте, если ламинация глянцевая, видны всякие царапины, которые. Делаются микроцарапины друг об друга, карта трутся, либо об стол трутся. То есть они становятся некрасивые, шероховатые. А если карточка цветная, то используется глянцевый ламинат. Здесь мы видим основу, это белый пластик. Также иногда используется за основу это золотой пластик или серебряный. Серебряный у меня сейчас под рукой не оказалось, болванки чистые. Вот. Но при использовании золота и серебра идет легкое удорожение незначительно, потому что сам по себе себестоимость пластика и э, отпускная цена пластика золота или серебро выше. Вот. Ну, Карточки такие предназначены, понятно для чего. Это для того, чтобы считать скидки у постоянных заказчиков, для того, чтобы мотивировать заказчиков накопительной системой скидок, ну и просто чтобы у заказчика постоянно была такая карточка, что он вот знал, что он ваш клиент. В данный момент у нас заказчик это фильтров. Он занимается изготовлением фильтров для воды. Вот, обращайтесь, находится в городе Новокуйбышевске. Улица, улица Советский, дом есть. То есть, я, насколько знаю, там целая частная система, да, даже могут они предоставить. Ссылки будут в описании их под видео. Тиражи по изготовлению пластиковых карт бывают различными. В основном заказывают средние организации, это 500-1000 штук. Ну, постоянно их пополняют, к примеру, раз в три месяца, раз в полгода. Им тысячи штук хватает для того, чтобы новых заказчиков осчастливить. Вот. ну минимальный тираж желательно это 100, 100 штучек меньше 100 печатать смысла нет срок изготовления таких карт э, зависит от тиража и сложности но ну, от трех рабочих дней На этом все сегодня по пластиковым картам у нас э, всем до свидания ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал э, ссылки по нашим координатам под видео.